Подцарство оксифотобактерии включает несколько групп бактерий, в частности, отдел цианобактерии или сине-зеленые водоросли, насчитывающие две видов. Возраст цианобактерий около трех миллиардов лет. Это одноклеточные, не имеющие жгутиков, нитчатые и колониальные микроорганизмы, способные к фотосинтезу. В процессе фотосинтеза выделяют кислород. Они содержат хлорофил, напоминающий хлорофил растений. Большинство видов – автотрофы. Характерной средой их обитания являются пресные и соленые водоемы и почва. Однако они могут встречаться в воде горячих источников и на ледниках, а также входить в состав лишайников. В пресных водоемах эти бактерии вызывают цветение воды. Виды рода анабена – Способны фиксировать молекулярный азот, и их искусственно разводят на рисовых полях для обогащения почвы азотом. Размножаются вегетативно, делением клеток или нитей на куски.